Всем привет, ребята, вы на моем канале Адельцед И сегодня я покажу вам еще один мод для троллинга в Майнкрафте Итак, поехали Он называется Security Craft Очень полезный мод Там можно следить, там можно... Вообще этот мод предназначен, чтобы просто... Следи за игроками и давайте мы его установим. Нажимаем вот сюда вот на T Launcher модс и выбираем и где тут мод паки мы нажимаем создать. После этого тут над, надо ввести название. Вы можете ввести любое название, абсолютно нет разницы. Хоть вот такое название, но значение не имеет. Я его назову чу, чу рма, тюрма. И выбираем обязательно версию игры 1.12.2. Обязательно. А, а, версия Forge тут мы так и оставляем. Создаем. После этого мы переходим во вкладку Моды. Мы листаем ниже, ниже. Вот тут листаем ниже. И вот видим вот этот мод Security Craft. Мы нажимаем кнопку установить, выбираем кнопку и теперь просто нажимаем вот сюда вот и нажимаем и вот, вы, и вот наша версия, версия тюрьма. Мы ее берем и устанавливаем. Все, после этого ждем пока загрузится Майнкрафт. У меня уже начинает загружаться Майнкрафт и это хорошо. А, давайте расскажу, что там есть в моде. А, мод, ну вообще, мод очень прикольный. Там все есть, там, да, вообще этот мод еще можно для троллинга, для бункера построить. И вот так вот. Вот так вот. А, загружаем Майнкрафт, ну и идем. По щелчку пальцев все сейчас будет. После этого, как вы запустили Майнкрафт, нажимаем одиночная игра. Потом выбираем кнопку создать новый мир. Потом все, как мы делаем в обычном Майнкрафте. Выбираем режим игры творческий, настройка мира. И потом просто создать новый мир. Все, после этого идет создание нового мира, и все собственно ждем пока создается мир, дальше нам надо настроить сам Майнкрафт, потому что у нас все настройки слетели, нам надо зайти в настройки, так поле зрения нормальное, настройки графики, выбираем тут ну примерно 6 чанков, уровень детализации на 0, ну и готово. А ну примерно, ну примерно ничего не изменилось, тут только вот эта вот надпись. Ходить в а oh. с и D, прыгать пробел. Так звуки ноль. Все. Если мы зайдем, то мы увидим вкладки. Вот мы нажимаем на другую вкладку, и тут уже появляются другие всякие штуки. А, ну, первым давайте начнем первого, э, вот с такой штуки. Э, объясню, что это. Тут такая штука. Э, тут ставишь пин-код, например, 1, 2, 3. И вот, пожалуйста, туда ж, и проходишь дальше в дом. Очень удобная штука. Вот. Раз, два, три. Ну, похоже. Также тут можно взять. Э, также. Можно взять сундук-пароль. Сундук с паролем. 1, 2, 3 вводим. 1, 1, 2, 3. А если у вас там уже вещи, надо как-то их сюда перенести. Вот вещи, вот тут. Например, пусть будет у меня там будет, например, камень какой-то там. Мне его надо перенести. Мне надо, мне надо зайти во в ту вкладку и уже выбрать вот эту штуку Штучку. надеть и ввести пароль вводим и вот наши предметы очень удобные также тут есть камеры можно взять вот такую камеру ну например я камеру хочу повесить на дерево я ее вешаю и беру такой вот специальный планшет я активирую и там говорится координаты где камера установлена мы, например, отходим, нажимаем на планшет и нажимаем на 1. И вот, пожалуйста, тут есть уже все, можно наблюдать. Чтобы выйти отсюда, надо назвать шифру. Потерял вода. Также тут есть для троллинга, например, фальшивая вода. Вот такая фальшивая вода если я вот я перешел в геймод 0 и раз, ну обычная вода, но если мы в нее ставим, то мы начинаем умирать а, ай, ай. а, а также есть еще вот такая вот лава, если мы, раз, ну, если мы ее, просто обычная лава если мы на нее наступим, то нам дается огнестойкость и регенерация ну, просто тепленькая водичка. Но тоже. И еще звуки как лава. Очень, очень прикольно. Также, э, если вы. Э, вот Например, э, такая ситуация. Такая ситуация. Вы пришли в дом и забыли пин-код. Вот, вот так. А для этого заходим. То же самое. И тут есть взломчик паролей. Мы ну, на него наводим, и воля. А, ну, пароль остается то же самое, но он взломывает. Да, его можно использовать пару раз, только вот. Вот. Он тратит, тратит и все, и потом он просто у нас ломается. Также у нас тут есть и другие штуки, да, другие вкладки. И другие, ну, в других вкладках уже есть, на этой вкладке есть мины. <сёк> мины. Мы берем, например, вот эту биду, Я беру эту виду. Да, теперь иду в геймот e 0. И если на нее наступить, а, то что-то будет. Но поскольку я не понимаю, что... потому что она на меня не работает, не работает, нам надо зайти, вот взять вот такую штучку, вот такую штуку, навести и нажать на нее. После этого нажимаем на вот этот вот сюда и получаем вот такой взрыв, очень классный взрыв. У меня шлагает. Так. И также тут есть печка с паролем. Вообще зачем она? Ну, чтобы другой не воровал у вас еду, вот для есть печка пароль. Нажимаем на нее, вводим пароль. Вот, пожалуйста. Да, также, например, да, также же там есть анимация такая. Давайте я покажу вам. Вот, нажимаем, вводим пароль, ставим все то жарится, и вот анимация. Но никто не знает, кроме вас, какой пароль. Только никто. А если это сломает, то еда вывалится. Это мин большой. Но <свист> а, это странно, но ну, ладно. Такие мины еще есть. Да, также тут есть руда. Например, например, давайте я шахту, шахту перевести чуть и посмотрим посваль... и посмотреть, как это работает. Вот я, например, сейчас. Давайте представим, что я просто игрок и какой-то. И, и хочу найти алмазы. Вот, вот тут бы Вот мы берем, тут ставим алмазы. Вот так вот, таким образом. Таким образом. Нажимая, вот ставим алмаз. Вот ставим алмаз и тут в этом.. И тут берем снова вот эту штуку Потом нажимаем на алмаз Другой ставим так Другой ставим так Другой ставим так Все, после этого как мы Зайдем вот сюда вот И давайте, например Вот человек, давайте, например Представим вот еще один Вот, подождите Сейчас я кое-что вам покажу Вот, например добыть алмазы а вот я беру вот, аккуратненько укажу тут вот беру и нажимаю и происходит вот это вот и я еще и вот такой вот пранк получается он очень прикольно вот такой ой я прям сюда пришел э за давайте зайдем снова в эту вкладку также тут можно взять такую клетку давайте посмотрим что за клетка ну представим представим вот вот я поднимаюсь поднимаюсь и иду да нам нам надо взять вот да, если вот, допустим такую ситуацию, кто-то идет, идет, идет, идет, и попадается в клетку, да. Ну как-то вот так вот она сейчас закрывает и все, да. до вас это не работает, естественно, А до других игроков это будет работать. Также тут есть вот такие карточки. Сейчас покажу, что же карточки. Берем, берем их и вот и берем такую штуку. в этой штуке вам надо зарегистрировать карточку. Мы вставляем карту. Ну, блин. Регистрируем ее. Ставим... О, блин. Это кажется, я не так взял. А берем вот такую штуку, ставим ее и вставляем вот сюда вот. Нам говорят, что тут надо первая карта. Ну да, вы потом разберетесь сами. Я кто просто забыл также тут есть такой компьютер, такой компьютер, в котором хранятся данные всякие, да, если вы какер, то эта штука идеально подойдет для вас. А также есть вот такой вот пистолетик, э, пистолетик. Давайте мы его проверим. Вот ставим сложное и давайте посмотрим. Вот, например, я беру, вот где-то мне надо найти моба. Давайте на моба. Это проверим. Так, тут какая-то штука добавили еще. Так, ладно. А, мы берем, заходим вот сюда, вот берем моба какого. -нибудь. вот Например, вот такого моба. Эй, моб, здорово, добро И мы просто стой, стой. да, мы начинаем просто по нему стрелять. Да, если нажать Shift и ПКМ, то <звы> это... вот. И наж нажимаем ПКМ, и мы в него стреляем как из настоящего дробовика какого-то. Вот. Вот, на него дается замедление еще. Мы его спокойно убиваем. Вот так вот это работает. И мы его спокойно просто убиваем. спокойно мы его убили. <свист> вот такой вот зомби ай -я -я -я, я я я я я я надо валить. Да. Пока он до вас забежит, он уже сам умрет. И он просто добрый, потому что он ничего не может сделать. Какой добренький, миленький, да, ничего не может сделать. Да, вы можете его доходить, да, закрыть, просто покрелять, будет, будет знать, так. Будет знать, уж, что главное. Вот так вот это работает. Вот так вот это прикольно работает. Также, блин, также тут есть и другие штуки. Другие штуки, например, Face ID, да. Если зайти на третью вкладку, то тут другие блоки. Но мы просто берем, заходим в самый низ, и тут есть дверь с паролем. Представьте, дверь с паролем. Это как холодильник с паролем. Вот вошли, вот... Давайте типа, вот, давайте, типа дома, дома что-то построим, типа домика. Ну, типа домика что-нибудь построим. Сейчас мы представим, что... Вот, вот. Представьте, что это ваш дом. Мы ставим все эти двери... Где? Господи? Ставим, ставим, и тут вводим тут пароль. Вот раз, и тут тоже два. Все, вот мы вошли, вот все идеально, мы вошли. Да, и никто другой. Так же, так же. Есть такая штука, вот заходим в штуку такую, вот сюда снова заходим, и тут есть дверь с Face ID, да, вот такая штука, вот нам пишет в чате Hello и ваше имя, Hello ID, и, и вот нам пишут. да, сюда вставляешь глаз, глазки, и все, да, также тут э, можно сделать еще одну защиту, мы берем железную дверь, вот берем железную дверь и заходим снова туда вот туда снова заходим заходим туда и тут есть тоже Face ID вот такой вот Face ID, мы, мы, мы, он на него, он на нас, на нас смотрит и впускает дом. да, он к первому привыкает, собственно, и все вот, привет, он говорит нам привет а мы ему тоже говорим привет, вот такую вот штуку очень классную да, также здесь сигнализация если у вас есть эта штука-сигнализация, она действует на воров. Ну давайте представим. Да, если ваш э, э, друг, ну кто-то вор, э, захотел пробраться к вам, то вы просто ставите вот такую штуку. И он, наверное, подумает, что этот цвет и нужно на а там... И, вот и это очень классная штучка. Да. Потому что все нажимают на всякие штуки, дючки. И... Ну и все. вот на этом модели закончились. Но нет. Вы думаете. Как же тут есть кейс? Настоящий кейс с Если мы на него нажмем, тут надо... Тут можно ввести отчет. Четыре цифры, а не три. Вот я ввел, только четыре. Вот я пытаюсь нажать на пятерку, у меня не получается. Нажимаем и тут вводим пин-код. Да, с клавиатуры тут нельзя вводить. Вот, пожалуйста. Тут мы можем, например, прям секретные штуки класть. Да, его взломать никак не получится. Только угадай. Вот, ставим и закрываем. Вот и все, этот кейс. Да, даже если вы попытаетесь как-то кинуть, взорвать предметы, вы никак не получите. Они а останутся в этом кейсе. Вот такой вот прикольный. Да, также тут есть такая штука. Да, если вы на нее нажмете, то влезет специальная штука. И она начнет стрелять в вас. В Game Mode 0. Нажимаем. Алло, да, она у вас не действует, потому что вы ее создатель. Да, ее сломать невозможно, но... Вот. Да, вы ее никак больше не сломаете, не взорвете, даже если пытаетесь взорвать ее вот таким вот образом то она взорвется, да, только этим способом можно ее взорвать. Ну и вот такого вот мод, собственно. А, а этот, это уже длится где-то 19 минут, надеюсь, понравилось. Мод, очень прикольный мод. Вообще, прям классный мод, надеюсь, понравилось это видео, ставьте лайки, я был один, всем пока.